Запомни мир, каким он был Где сердцу ты любовь простил Где закрываются глаза Приходят снова Сны непонятные уму Заполнят светом пустоту Со вспышкой света поутру Все исчезает медленно Ночь, пульс усыпляет И снится небу снег Снег, снег, зима за облака. Мечты твои чисты, я знаю. Снег, снег, снег Летит с небес, не тая. Ты рядом хочешь быть, я знаю. Мы души греем каждый год, Уходит солнце в небосвод, И, удаляясь от звезды, все станет белым. Кристаллы снега упадут, Они остались, свет зовут. И я иду на белый суд, И он сверкает. Снится небу Снег, снег, снег Зима за облаками Мечты твои чисты, я знаю Снег, снег, снег Летит с небес не тая. Ты рядом хочешь быть Я знаю Знаю, знаю, я знаю Часы остыли, боль ушла и от покоя тишина, а где-то бред, а где-то дым, И мир когда-то был иным, и медленно ночь Пульс усыпляет, и снится небу снег, Твои чисты я знаю Снег, снег, снег Летит с небес, не так Ты рядом хочешь быть